Компания банкрот обеспечивает гарантии по депозитам на сумму 28 триллионов рублей. То же самое происходит в США. И то, что люди об этом не понимают, у нас в этом на самом деле ключевая проблема. И мы сегодня как раз разберем, зачем используются депозиты и какой инструмент как раз лучше всего подходит для того, чтобы гарантированно сберечь свои деньги на любом промежутке времени. Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня поговорим о таксичных депозитах. На счетах россиян в банках лежат 28 триллионов рублей. То есть представь, это огромная сумма а, и эта сумма обеспечена, как многие считают государством, на самом деле есть прокладка в виде агентства по страхованию вкладов, которые гарантирует возврат этих депозитов. При этом у этой компании никогда не было на счету больше 100 миллиардов, она уже выплатила клиентам обанкротившимся банк больше 2 триллионов и она сейчас должна ЦБ 1 триллион, больше одного триллиона. То есть компания Банкрот обеспечивает гарантии по депозитам на сумму 28 триллионов рублей, а при этом эта проблема не только в России, то же самое происходит в США и как раз то, что люди об этом не понимают нас в этом на самом деле ключевая проблема, потому что есть инструмент, который государство гарантирует напрямую, который будет обыгрывать инфляцию, мы сегодня как раз разберем, зачем используются депозиты и какой инструмент как раз лучше всего подходит для того, чтобы гарантированно сберечь свои деньги на любом промежутке времени. Вам надо месяц, два, три, то есть это на самом деле работает. Первое, что стоит понять с депозитами вообще, когда они используются. Депозиты используются чаще всего в короткую. То есть, когда тебе нужно сберечь какую-то сумму денег, накопить на квартиру, на машину, то есть сделать какую-то дорогостоящую покупку. Ты несешь деньги на депозит, они там лежат, ты их не можешь снять, потому что если ты их снимешь, ты потеряешь процент. Чаще всего за пополнение ты также страдаешь, то есть если у тебя депозит пополняем, у него процентик также будет ниже. То есть ликвидный инструмент, если тебе надо забрать, ты сразу теряешь проценты, в этом проблема, причем гарантируется компании-посредникам, это проблема номер два. И проблема номер три, то что депозиты не обыгрывают инфляцию. То есть у нас есть график на экране, то что инфляция выделена красным и депозиты на длинном промежутке времени, за 15 лет они не смогли обыграть инфляцию. Совершенно точно надо понять что этот инструмент не подходит для того, чтобы с ним работать. Сегодня сделаем очень простую вещь. Мы избавимся от посредников, научимся использовать инструмент, который есть в каждом мобильном телефоне вы сможете использовать, если вам необходимо накопить на какую-то покупку, то есть использовать вот так как раз краткосрочное плечо. Если вам необходимо более долгосрочное сбережение, долгосрочная стратегия, то вам уже нужен инвестиционный портфель И если вы хотите, чтобы мы записали видео на эту тему, также напишите в комментариях свой горизонт инвестирования. Какую сумму, ну можете даже без суммы, просто на какой срок вы рассчитываете. Сегодня мы просто учимся защищать деньги от инфляции. Точка. И для того, чтобы вам это сделать, вам нужно сделать всего два шага. Первое, вам необходимо открыть брокерский счет, обычный брокерский счет. И второе, вам необходимо купить облигации федерального займа, которые будут обыгрывать инфляцию. Существуют два самых популярных выпуска, точнее два типа облигаций, которые я рекомендую вам рассматривать. Первая облигация это ОФЗ и Н, так называемые. На экране я написал номер этих облигаций, а в чем их преимущество? То, что они всегда обыграют инфляцию на 2,5%, если инфляция 10%, значит вы заработаете 12,5%, если инфляция 4%, вы заработаете, соответственно, 6,5%. При этом купон у этой облигации фиксирован, то есть ежегодно, вы получаете 2,5% на свои сбережения, а стоимость этой облигации она будет меняться вместе с инфляцией. То есть такой достаточно простой инструмент. И второй инструмент, он наиболее популярный, это облигация с постоянным доходом, номинал ее 1000 рублей, вы покупаете эту облигацию, вам платится 7% купона, то есть это долговая бумага от государства, где государство гарантирует, что она выкупит ее по окончании срока и в течение всего срока действия она платит вам ежегодный купон. Теперь о том, что в этом замечательно. Первое, то что облигации можно купить на 1000 рублей, чуть-чуть дороже, потому что на 1000, потом она начинает расти в цене, она накапливает доход. Если эта тему надо запиливать подробно, также задавайте вопросы, будем разбираться. На самом деле очень простой инструмент. вы открываете свой мобильный телефон. Второе. Открывайте брокерский счет в Альфе, в Сбербанке, Тинькофф Инвестиции. Существуют еще другие брокеры. Причем есть еще тип счета, называется индивидуальный инвестиционный счет. К нему можно использовать плюс 13% ко всем вашим инвестициям. То есть, если облигация, например, дает 7%, Дополнительно вы можете получить еще 13 государств в виде налогового вычета. Если эта тема тоже интересна, если вы официально работаете, также пишите в комментах э, отдельно, специально для вас запишем видео, как пользуются индивидуальными инвестиционными счетами. Опять же сразу оговорюсь, то что этот инструмент он подходит для более долгосрочного инвестирования. То есть представьте, вы можете от трех лет, если вы инвестируете, вы можете совершенно спокойно с гарантией от государства делать 20%, 20 годовых. И теперь подумай, то что если ты знаешь эту информацию, то что тебе государство дает 20% годовых и гарантирует, что ты их не потеряешь, будешь ли ты дальше продолжать держать свои деньги на депозите. Мне кажется, эта инфа стоит того, чтобы просто как минимум разобраться и сделать так, чтобы твои деньги не жрала инфляция, чтобы ты просыпался с спокойной душой, то что ты их обыгрываешь. Семь преимуществ облигации федерального займа по сравнению с депозитами. Первое, ты можешь купить ее на 1000 рублей. Пойти с мобильного телефона вообще проблем никаких нет. Второе, облигация обыгрывает инфляцию. Третье, можно продать в любое время. Причем ты не теряешь процентов. Вот здесь внимание, облигация ты ее купил. Она начинает накапливать купонный доход, если ты, ее, э, про, если ты ее продаешь до выплаты этого купонного дохода, она в своей стоимости его накапливает и ты также эти проценты не теряешь. То есть ты можешь использовать, э, хранить деньги в облигациях месяц, ты можешь хранить два месяца, полгода, год и более. Следующее преимущество, то есть мы продаем в любое время, не теряем так называемый накопленный купонный доход. Следующее, ты не платишь НДФЛ. То есть, как и депозиты, облигации не облагаются налогом, и это тоже очень-очень круто. Следующая минимальная, ну, мы уже это сказали, то, что минимальная сумма покупки 1000 рублей. Почему-то я решил это выделить, и почему-то мне кажется, что для многих это является главной причиной, которая мешает им инвестировать, хотя на самом деле у нас есть классное видео на канале, которое называется «Где взять деньги на инвестиции?». Посмотрите его, и вы сразу поймете то, что ключевая проблема не в том, что у вас нет денег в моменте, а... Абсолютно в другом. Если вы будете следовать советам из этого видео, вы сможете легко находить деньги на любые свои проекты. И еще одно преимущество ОФЗ, то что вы можете увеличить доходность за счет индивидуальных инвестиционных счетов. Если это видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие видео из серии по созданию пассивного дохода, а также задавайте свои вопросы. В комментариях расскажу о других инструментах. Если ты еще здесь, еще один момент, который хочу тебе рассказать, в чем ключевая проблема облигаций. Они отлично подходят для краткосрочного сбережения. Но если ты хочешь создать значительный пассивный доход, например, полмиллиона рублей, тебе нужно 240 миллионов купить облигации. То есть представь, на 240 миллионов рублей тебе нужно пойти и купить ОФЗ. И ключевой вопрос здесь в том, а где взять 240 миллионов рублей? Если эта тема тебе актуальна, если ты находишься на самом старте и только-только идешь к этой истории, то на старте облигации, скорее всего, тебе не помогут. Существуют классные арендные стратегии, существуют э, стратегии в недвижимости, существуют мультипликаторы, которые позволят тебе создать значительное состояние там, за 3-5 лет. Я рекомендую тебе рассмотреть это видео подробно, у нас есть четырехдневный марафон на котором мы препарируем тему пассивного дохода от и до. Начиная от облигации, на второй день разбираем арендные стратегии, далее разбираем технологию и, наконец, собираемся воедино, для того, чтобы понять, как с нуля создать пассивный доход в России. Если эта тема актуальна, приходи на марафон, увидимся в новых уроках.